Межведомственная рабочая группа провела комплексную проверку деятельности органов власти на территории Соклукского района Чуйской области по вопросам и предложениям, поступившим в ходе встречи президента с активом и общественностью района 9 января 2019 года. В ходе проверки, которая состоялась в соответствии с распоряжением руководителя аппарата президента Досалы Исиналиева, озвученные жителями Соклубского района Чуйской области жалобы и обращения подтвердились. По заключению межведомственной рабочей группы безответственная и некомпетентное. Органское исполнение своих обязанностей со стороны руководителей органов местного самоуправления, органов государственной власти на районном, областном, республиканском уровнях привело к обоснованной критике и недоверию со стороны общественности. Органы местной власти, государственные органы, ответственные за рассмотрение обращений граждан, самоустранились от решения проблемных вопросов социально-бытового значения. Отсутствие объективного и всестороннего рассмотрения жалоб и обращений граждан, неудовлетворительная, а разъяснительная работа стали причиной систематического и вынужденного обращения жителей района по вопросам, подлежащим рассмотрению на местном уровне в адрес президента. На протяжении нескольких лет отдельные главы органов МСО и госорганов на местах целенаправленно способствовали продаже земель сельскохозяйственного назначения и незаконного строительства дома владений. На протяжении длительного времени имеет место системная коррупция, а также круговая порука. С учетом выявленных нарушений межведомственной рабочей группой подготовлена подробная справка с выводами и предложениями, которая 1 апреля 2019 года направлена в правительство и Генеральную прокуратуру для организации и принятия соответствующих мер, в том числе в отношении ответственных должностных лиц. В частности, межведомственной рабочей группой рекомендовано правительству принять соответствующие меры по инвентаризации и установлению границ земельных участков на территории Сукулугского района и других районов Чуйской области, привлечь к строго дисциплинарной ответственности руководство государственной администрации Сукулугского района Чуйской области вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии с занимаемой должности отдельных руководителей. Поручить профильным отделам аппарата правительства совместно с компетентными органами, государственными органами, проанализировать законодательство регламентирующие деятельность в сфере земельного, э, землепользования и внести предложение по решению сложившихся проблем, касающихся земельных споров на территории Сукулукского района. Изучить и внести предложение по всем актуальным вопросам, поднимаемым жителями Сукулугского района, в том числе по социальным вопросам, проблемам, и разработать план мероприятий, направленный на оптимальное разрешение этих вопросов. В четверне, которые родились в Бишкекском перинатальном центре и их матери Рысмат Казенураим от имени президента, сегодня были вручены подарки. Глава государства передал молодой семье сертификат на 2 миллиона сомов для приобретения жилья и две двухместные коляски. От имени главы государства подарки вручил первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз нимбаев Кроме того, правительство выделило 150 тысяч сомов на нужды семьи. Отметь младенца родились на 31-32 недели. Одна Девочка весит 1 килограмм 470 граммов, вторая 1 килограмм 400 граммов и третья 1 килограмм 420 граммов, а вес мальчика составляет 1 килограмм 705 граммов. Так как первые 10 дней состояние новорожденных было стабильно тяжелым, они дышали с помощью специального респираторного аппарата, была оказана соответствующая медицинская помощь. Они были под постоянным наблюдением врачей. Напомним, 25 февраля в семье Азамата Османова и Эрисмат Казе Нураим родились недоношенными четверняшки – Супруги три года живут на съемных квартирах. По словам врачей, мама деток проходила лечение от бесплодия в турецком медицинском центре «Анкалайф» в Бишкеке. Во время беременности наблюдалась в этой клинике. Азам Ацманов имеет среднее образование, без постоянной работы. На сегодняшний день работает строитель. Как известно, младенцев назвали Сорумбай, Ааруке, Ахчулпон и Акбермет. Навестили молодую семью также вице-премьер-министр Алтынай Умвербекова, зав. отделом гражданского развития религиозного и этническая политика аппарата президента Назгуль Ташбаева и министр здравоохранения Космосбек Чулпонбаев. Под председательством первого вице-премьер-министра Кубабека Буронова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке долгосрочной комплексной стратегии и плана регионального развития Исыкульской области. Буронов отметил, что на сегодняшний день совместно со Всемирным банком будет разрабатываться стратегия развития Иссык-Кульской области, а также техника экономические обоснования реконструкции южной части автодороги Каракол-Балхчи и международного аэропорта Каракол. Для достижения поставленных задач распоряжением премьер-министра в марте была создана рабочая группа. Глава офиса Всемирного банка в Кыргызстане подчеркнула, что банк со своей стороны поддерживает государственную политику регионального развития. Данный вопрос включен в стратегию партнерства Всемирного банка с Кыргызстаном. Кроме того, проекты регионального развития готовятся по Оржской и Баткенской областям. В ходе совещания была представлена презентация долгосрочной комплексной стратегии региона. В ней подробно сообщается о приоритетных экономических проектах и анализе социально-экономического состояния области. Всемирным банкам была представлена информация об интегрировании развития региона и транспортного сообщения в иссык области. Буронов отметил, что при успешной реализации проекта модель разработанной стратегии, будет внедряться и в других регионах республики. Джогур Кукенеш поручил правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки жителей приграничных районов Баткенской области. Как сообщает Пресс-служба парламента, депутаты рассматривали произошедший 13 марта на кыргызско-таджикской границе инцидент до позднего вечера. Заседание по просьбе правительства ввелось в закрытом режиме. По итогам рассмотрения принято постановление. В целом парламент поручил правительству рассмотреть вопрос поддержки жителей приграничных территорий Баткенской области. В принятом постановлении есть пожелания, которые уже находятся под грифом для служебного пользования. На данный момент неизвестно, будет ли опубликовано постановление и в каком виде. Сейчас этот вопрос решается, отметили в пресс-службе. Правительство и агентства по продвижению и защите инвестиций приглашают экспортеров к участию в национальном конкурсе «Лучший экспортер Кыргызской республики-2018». Цель конкурса – содействие развитию экспорта продукции с территории Кыргызстана, оказание поддержки отечественным экспортерам. Важнейшими задачами конкурса являются отбор лучших компаний-экспортеров в республике, повышение информированности за рубежом об отобранных компаниях-экспортерах из нашей страны, обеспечение узнавания и популяризации отечественной продукции через распознавание эмблемы «Best exporter of the Kyrgyz Republic». Список компаний-победителей будет определен в трех группах номинациях. Это общие отраслевые номинации, номинации по регионам республики и дополнительные мотивирующие номинации. К участию приглашаются все экспортеры, зарегистрированные в Кыргызстане. Конкурс проводится при технической поддержке «Юсаид» в Кыргызстане. Государственное агентство охраны окружающей среды лесного хозяйства в рамках проекта «Джашил Дулбор» выделило МЧС саженцы для посадки на селеопасных и противоэрозионных участках, определенные как селеопасные участки. Посадочный материал предоставлен в количестве 13 342 саженцев лиственных древесных пород тополь, береза, карагач, ива, урюк, миндаль, фисташка, шиповник, орех и другие. Кроме того, агентство выделило саженцы и для Джалалабадской Баткенской и Наринской областей. В настоящее время Государственное агентство охраны окружающей среды лесного хозяйства продолжает выдавать саженцы и семена МЧС для посадки на селе опасных участках, а также для всех регионов Кыргызстана. Выдача продлится до конца июня текущего года. Службой криминальной милиции и следственной службой МВД проведена спецоперация, направленная на выявление фактов организации проведения азартных игр и незаконного игорного бизнеса. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. В ходе расследования изучались показания свидетелей о деятельности нескольких заведений «Ринго Трейд», расположенных в разных местах столицы. В указанных заведениях предоставлялась возможность делать ставки наличными. В каждом из них имелись VIP-кабины, куда доступ предоставляли постоянным клиентам. Под вывеской бинарных опционов в заведениях проводились азартные игры. На основании следственного поручения были установлены юридические адреса игорных заведений, проводились оперативно-розыскные мероприятия, проведена проверка. Всего в пяти игровых заведениях обнаружены и изъяты денежные средства в размере 582 тысячи сомов и документация. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске на массии ровно в 19.00. До встречи.